Великая Отечественная война разделила детство Людмилы Волковой на «до» и «после». В 1941 году отец ушел на фронт, а мама стала работать на заводе в две смены. Десятилетние люди пришлось сразу повзрослеть. Она прилежно училась, занималась домом, отоваривала продуктовые карточки и помогала раненым. Мы ходили в госпиталь. Знаете, помогали. Вот как сейчас, вот я помню. Ну, как-то, знаешь, подойдешь вроде к раненому, там... Вот, вот все в свежее в памяти. Вот. Они очень радовались, когда мы приходили. Очень радовались. Да. Кому-то читали, кому-то писали. После победы вернулись с войны сначала отец, потом брат. И жизнь стала потихоньку налаживаться. Людмила Ивановна с детства увлекалась спортом. Была чемпионкой Московской области по бегу на коньках. Но по воле случая она всегда связала свою жизнь с медициной и стала врачом-педиатром. Я в 49 девятом году закончила школу. Вот, школу хорошо закончила очень, да, вот, и выбор был, куда поступать. <с> я не собиралась вначале в начале медицинский, но так как я спортом занималась, меня уговорили, если можно сказать, из медицинского это самое, института. В свои 92 года Людмила Волкова до сих пор работает врачом в детском саду в Одинцове. Все 66 лет лет. По-моему, 66, наверное, так я как-то считала. Может, сюда, сюда полгодика. Вот, работаю педиатром, не меняя профессии. В личной жизни также все сложилось удачно. Еще, учась в институте, вышла замуж за соседского парня, военного, и много колесила с ним по стране. Он был студентом, но так как мы женились, он решил поскорее зарабатывать. И пошел в училище, Московское училище, Верховного совета, хорошее училище. Вот. Он высоким был такой, стройный, всегда знаменосцем был. Сегодня жизнь Людмилы Волковой бьет ключом. Работа, маленькие пациенты, коллеги и, конечно, родные. Дети, внуки и правнуки. Дочери пошли по ее стопам и работают в социальных сферах, медицине и образовании. Но всегда стараются находить время, чтобы собираться всей семьей. У нас каждый раз воскресные обеды. Да, да у, дочки, у дочки. Ну, просто мама, полвторого, чтобы ты была. Если сейчас вот у меня ноги валят, не пойду, у меня свой обед есть. Сейчас Антону пришлем. Людмила Ивановна никогда не придерживалась особого режима или диет. Да и сейчас времени на себя не всегда хватает. А секрет долголетия для нее – это оптимизм и умение жить по совести. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».